все, все, все. Вы Вообще узнали этого человека? Это Владимир Довгань. Дима, человек гос, она свой весь мир говорит это. <свят> Человек-легенда, легенда, легенда предприниматель из России а, с огромными результатами. А еще это мой э, земляк. Да, с Дальнего Востока, 2015. А, <свят> <свят> <свят> я старой школы еще, Лад застал. Но я специально, кстати, загасил свою популярность. Я, а мне... как загасить популярность? А я просто не стал не ну, меня, Ты пойми правильно, у меня у РТ, РТР звонили еще лет 10. Дим, просто это невозможно, это колоссальная нагрузка. А через сколько вы поняли, что больше не хотите быть популярным? Дим, ну где-то два года мне хватило. На каждой этикетке водки, шоколадки, моя физиономия, долгий шоу по телевизору, плюс у нас был месяц полторы тысячи роликов прям-тайм. А сейчас мы будем делать одно из упражнений, любимое упражнение Эйнштейна. Вальберта Эйнштейна спросили, а можно тренировать гениальность? Он говорит, да, как? Ну, говорит, возьмите просто гвоздь и придумайте ему как можно больше применений. Готов? Давайте попробуем. Все, пошли. Это команда Трансформатор. А, да, Нин, представьте все, да, все ребята, привет, здесь привет. Привет. пять минут сейчас, да? А, любимое упражнение Эйнштейна, да? А, можно ли тренировать гений? Да. Возьмите, придумайте как можно больше вариантов, там, как использовать гвоздь. Обычный человек видит одно решение. Человек гениальный, диургентный, видит сразу 200 хороших решений. Ну что, посмотрим, проверим нашего героя на прочность интеллектуальной, да, ребят? Самая запредельная, самая нестандартная вообще. Ну, соседу в И... замок запихает. Подождите, сейчас я включу. На потолок ее прилепить. Да, в общем, кто не понял, задача следующая. Команда, значит, должна накидать как можно больше различных вариаций того, как можно использовать спичку. Вот. И у кого это будет больше, тот и молодец. У нас уже по порядка ста, наверное, вариаций. Это прикольно, кстати, разгоняет. Посадочная самолета. О, точно! Зажечь! Да. Блин, мне кажется, что можно из спичек сделать все. Можно написать 100 тысяч и одно слово, и это будет нестандартно. Хотя, может, нестандартно. 90 сделали? Да, да, да. это хорошо. Ну, а даете? Да. Ну, конечно. конечно. А, а сколько в среднем должно быть? Ну, а везде да. по-разному. По разные да. команды, конечно. Да. Это упражнение на гениальность и дивергентное мышление. То есть, когда ты его много раз делаешь, там, месяц, два, три, ты сразу видишь 200 вариантов. Здравствуйте. Всем привет. Я очень рад вас всех видеть. На самом деле непростое задание. Я сначала посмеялся, а потом после четвертого ответа я просто замолчал. Все что-то говорили, а я смотрел на них и понимал, что, почему я это не придумал. Или вот это, как они думают. Ну, в общем, у меня что-то с этим напутано. Но зато именно мое предложение ребята выбрали как лучшее. Значит, что происходит? Я возьму идею из детства и перенесу ее в нашу плоскость творчества и дизайна и прочего. Это я все люблю. Значит, мы раньше в подъезде плевали на стену и, и вот так вот делали спичкой. С одной стороны, а с другой стороны серу ты поджигаешь и кидаешь на потолок, она прилипает. Вот. она прилипает, дожигается и получается такой красивый рисунок. Я почему-то подумал, что можно из этого сделать прям дизайнерские потолки, просто кидая эти спички, получится очень красиво. Спасибо, ребята, я желаю вам успехов. Вот в чем секрет Стив Джобса? Сверх идеи. Мы всегда меняем миру, а? Да, там, да? Вот, и я искал очень долго цель какую-то большую, важную, и понял, что в принципе при помощи развития знаний людей можно остановить войны, разрушение природы. Почему? Сократ, мой любимый учитель, говорил так. А он всю жизнь потратил на то, что искал причины войн, причины злости, ненависти, вот этого безумия. Да? В мире есть только одно зло — это невежество. И в мире есть только одно благо — это знание. А рецепт один. Нужно сделать, чтобы люди стали осознанными. Вот мы с тобой находимся в клубе, да, где цитаты Эйнштейна висят, да? И вот одна из цитат очень важных. Нельзя решить задачу на том уровне, на котором она возникла. Надо подняться выше. И люди борются всю жизнь с тенью врага. Да? с тенью, со следствиями, но не с причинами. А причины одно только — невежество. Если простыми словами, да, давай. как этот продукт можно назвать, чтобы Это, было понятно да, абсолютно да, всем, смотри. что такое Академия Победителей? Это франчайзинговая система международная, угу. где любой желающий, человек с хорошим сердцем, да, который хочет стать долларовым миллионером и при этом помогать людям, да, он получает франшизу. Лучшие упражнения в мире собраны в единую систему. Предприниматель, как я понимаю, да, который да. покупает эту франшизу. Он покупает франшизу у нас, мы его обучаем, и он уже дальше становится носителем э, не только бизнеса, да, но и системы развития людей. То есть это Франшиза, не бизнес-образование, что сам продукт из себя представляет? Продукт из себя представляет следующее. За 20 лет, это действительно так, я собрал лучшие в мире упражнения по развитию личности. И на базе этих упражнений создал систему, которая охватывает два мира. Онлайн-мир и офлайн. Вот мы сейчас с тобой присутствовали на интеллект-тренировке. Это, ну, земля, да, оффлайн. А в онлайн люди делают по спирали упражнения. Как в карате получают цветные пояса. И когда человек начинает развиваться, он вдруг осознает, что само развитие, и есть смысл жизни. Люди, которые приходят сюда, у них какой запрос в основном? Процентов 15-20 предпринимателей, uh -huh. которые деньги. А процентов 80 это люди, у которых проблемы со смыслом жизни, с депрессиями, с усталостью. Но вот как мы за годы выяснили, онлайн недостаточно. Все-таки еще земля нужна. Чтобы взаимодействие было между людьми. Ну, конечно. Ну да, это как секс э, по интернету или все-таки прикосновение. Я понял, что вы уже открыли больше 70 клубов. Да. Как это модель как бизнес работает? Сейчас я делаю самое сумасшедшее предложение. Первое 100, кто покупает франшизу, становятся моими личными учениками, я и становлюсь личным коучем. То есть у них мой мобильный телефон, 24 часа на связи, и сразу мы идем на долларовых миллионеров. Скидка, так франшиза стоит 5000 долларов, да, скидка всем первым решительным 20% 4 тысячи долларов. Вот я смогу этих ребят просто за руку взять, вот неважно, да, и притащить к успеху их. Самый еще главный бонус для этих людей заключается в том, что они растут сами. Вот парадокс, но обучая других, ты растешь быстрее. Друзья, внизу оставляю ссылку на проект Владимира Довганя. Посмотрите обязательно, это интересно. Это интеллект-клуб по франшизе. Вы можете ее купить и вернуть деньги там, от трех месяцев до одного года. Посмотрите, изучите и пользуйтесь специальным предложением. Что вы делаете в Украине, что вы делаете да, в Киеве? Вы да. здесь живете? Или Нет, что? Дим, я человек мира. А, смысл очень простой. У меня здесь очень много учеников пошло. Ну, в Киеве прямо, да. Да, в Украине. И я приехал, где ученики. Сейчас у меня идет... Вьетнам начинается и Китай. Я там, где много учеников, там, где идут франшизы. Как вы можете разделить свою жизнь на какие-то такие жесткие этапы, да, вот отделенные да, друг от да. друга, может быть, их три или четыре, где вы там что-то для себя понимали? Первый этап — это лузер, неудачник. В школе я был двоечником, потому что дислексия, я пишу с ошибками. Но и из простой рабочей семьи. А потом второй этап — это Маугли, который что-то пытается сделать. То есть вот как, ну, на энергии какой-то, на желании, да? То есть вот когда Ганди очень точно сказал, для голодного человека хлеб — это бог. Вот надо заработать, маму накормить. У тебя то же самое все, родители, да, уже там да. и так далее. А потом третий этап — это дорвался до знаний. То есть я из Тольятти, когда переехал в Москву, я был как губка. Да, впитывал знания. Потом, еще этап очень важный, поиск самого себя. Водки, бутылка, что ли, с водкой, да это дерьмо все, да? Я в день зарабатывал по 350 тысяч долларов после уплаты налогов. Ой-ой-ой, да, что, что, что произошло, почему свалились с этого? Два фактора. Первый фактор моральный, психологический. Ну деньги, ну хорошо. И вдруг я понял, что я вообще, ну как, распространение дерьмо просто, яд. И когда это осознал, я не хочу просто это делать. Это раз. Второй момент. Ты очень точно сказал «вырасти». Пока молодой это 4, а когда уже, ну, все, жизнь одна. И тебе хочется оставить след в истории. Тебе хочется что-то очень важное сделать. Но так или иначе, вы вышли с этих бизнесов с большими потерями. Ну как, с какими-то с потерями, с какими-то Минус какие-то там десятки миллионов долларов. Нет, я просто три раза реально разорялся, Дима. И я думал, что я, ну, идиот. Три раза поднимался. Ну и каждый раз выше. А когда я уже выходил из бизнесов, да, ну, когда сам выходил, конечно, я выходил с прибыли, там, ну, 10-20 миллионов долларов я всегда с собой собирал. Ну, то есть вопрос заключается в том, что, Дим, у меня просто поздний старт. Вот мне сейчас 53, и я стартую с самым большим проектом в мире. Как и почему вы приняли решение, что вы пойдете путем, когда ваше лицо будет открыто, и вы будете являться брендом, потому что никто такого не делал? Дим, все было очень просто. Машиностроение, да? Я сам инженер, выпускал пекарни, продавал, более 2,5 тысяч сделаю. Но потом все рухнуло. Металл подорожал в 15 раз, кредиты 220, машиностроение не может просто развиваться. И я, конечно, потерял этот бизнес, и это очень болезненно было мне. И все началось с того, что я летел в самолете и читаю газету. Это был 1995 год. И вот маленький такой абзац от некачественной водки в России умерло более 45 тысяч человек. Мне это настолько, Дим, потрясло. Я придумал голограмму, я придумал систему защиты многосложную такую. Когда я приехал к друзьям-маркетологам в Москву, ну что есть в провинции? Я говорю, ребят, подскажите мне, вот я хочу назвать своим именем водку. Вот хорошая это маркетинговая идея или нет? Ну, профессионалы, корифеи маркетинга в то время в стране сказали мне, это хреновая идея. Я говорю, почему? Ну, человек там инженер, врач, заработал свои кровные денежки, у него день рождения, он приходит в магазин выбирать водку и смотрит твоя рожа там этого богатого негодяя там, да? Он плюнет, не будет покупать. Есть логика? Есть. Но я мне что-то внутри, вот, ни один человек, Димка, я не сказал, что это сработает. Но у меня внутри было абсолютно уверен, что я делаю все правильно. И за год я обогнал абсолют Финляндию Смирнов вместе взятыми. Плюс мой вызов еще был такой. Я придумал делать шоу каждую неделю в прямом эфире и разыгрывать по этим паспортам качества, там номера были, да, чтобы не подделать, автомобиль. Автомобиль! Я столько одно, я могу сказать. Никогда не занимайтесь производством. Это ад, ад и еще раз ад. Для меня очень важно было, что мы можем дать миру. Дать людям что-то, чтобы люди заплатили нам деньги. Если эта боль стоит там сотни миллиардов долларов, такие как депрессия, нервозы, психозы, потери смысла жизни, одиночество — это сотни миллиардов долларов. То есть это потенциал, конечно, ну, вот тот, который меня вдохновляет. Я выбрал путь публичности. Честно, меня это не напрягает. Пока. Пока, ну, видимо, да. Что бы вы могли мне посоветовать? У тебя, во-первых, хорошее сердце, доброе. Я бы сто процентов советовал тебе первое, да, быть самим собой всегда. Будь искренним. Не получается что-то, Ну у тебя это есть. Так да. ты же, какой я мудак, чё я, блин, это самое. И когда вот такие люди, как ты сейчас, Илья, в свое время, что-то добиваемся и делаем, мы как, ну, огонек. Да? Мы показываем, что можно жить по-другому, что вот то, что вас окружает, вот эта серость, беспробудность, алкоголизм — это не есть жизнь. Одно дело — водку продавать со своей рожей, а другое дело — вдохновлять ребят, которым не дано было родиться с золотой ложечкой во рту, вот как многим, да, Дим. Если ты помог в жизни одному человеку, то уже жизнь не зря прожил. Давайте дадим несколько советов для предпринимателей уже действующих, как стать счастливее, если тебе деньги а, ребят, я не Ребят, да, во-первых, нужно поменять отношение к счастью. Первое, да, счастье это не цель, а путь. Счастье — это легко тренируемый источник энергии, 2. Счастье очень легко тренируется. 200 улыбок в день, эндорфины выделяются, ты становишься счастливее. У вас больше энергии, вы быстрее зарабатываете эти деньги, добиваетесь славы и так далее. Более того, счастливый человек, он же притягивает и других счастливых людей. Вот такой простой совет. Знаю, что вы в политику когда-то да. пошли, сделали да. такой осознанный выбор. Да. А почему сделали этот выбор и какой вывод? А в 1998 году нас ограбили в четвертый раз. Просто обобрали всех. Мы проснулись и нас кинули. Ну, там, доллар стоил столько, осталось пять раз или в десять там стоить. И меня это так возмутило. Я по наивности своей подумал, что от политики что-то зависит. Я создаю свою партию «Владимир Довгонь и первую пресс-конференцию. Веду себя как последняя сволочь идет. Я начинаю врать. Правду я сказать не мог. Потому что никто бы не проголосовал. И вот мы, мы с Володей идем, я хорошо помню, все закрываем. Они говорят, почему душа дороже. Я вдруг помню, что они, от них вообще ничего не зависит. Что это вообще в принципе рабы э, системы, это рабы обстоятельств. И с общество жить? тоже. Да вообще там ничего. Предприниматели, Дима. Вот Стив Джобс, когда он ушел из жизни, ну, мы физически все почувствовали в мире боль. Современные истории нашего мира – это история сумасшедших открытий. А, напишите внизу комментарии, узнали ли вы этого человека и когда вы его первый раз в своей жизни увидели.